Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Наталья Гура. Геннадий Гура. И мы, как всегда, в четверг в это время выходим в прямой эфир. Вы пока присоединяйтесь. Я вот хочу зачитать вопрос. Очень рады Евгения Волкова нам написала вопрос. Я зачитаю, да? Вы пока присоединяйтесь. А я зачитаю. Наталья Геннадий рада вас приветствовать, благодарна за возможность задать вопрос. Я обратила внимание, что отказывалась э, я от идей, которые были мои, выучиться на психолога. Позволить себе что-то большее, чем обычно. Вещи, качественные продукты, украшения. Сначала я думала, это нормально, отказаться от этого в пользу семейных интересов. Но мой супруг и другие люди демонстрировали мне все с точностью наоборот. Они выбирали свои интересы. Меня это впечатлило, вначале злило, потом огорчало. И со временем я поняла, что я просто научена не выбирать себя. Некоторые изменения уже есть, я получаю качественные продукты и вещи, которые хочу. Но вот кажется, касается образования, я никак не решаюсь, но идея меня не оставляет. Внутренний у меня аргумент такой, я первыми двумя образованиями не пользуюсь, нет гарантии, что получив третье образование, буду пользоваться и работать по специальности. А раз не пользуюсь, то зачем учиться и тратить время и деньги. Сам вопрос, почему я могу не идти учиться, но и вопрос меня не оставляет, как я могу дать себе ответ, принять решение, после которого или выучусь, или перестану менжеваться, менжеваться. Вот. Я думаю, что вопрос Евгении, он очень важен и для многих он такой актуальный. Знаете, ну первое, что могу сказать, это то, что Евгения пока еще не нашла свое предназначение, то есть пока Евгения в стадии поиска. Вот, я прекрасно Евгению понимаю, пока я не нашла то, что я люблю, я кем только не была, и инженером, и директором, и психологом. И я понимала, что вот как Евгения пишет о себе, что-то еще надо, чему-то еще надо поучиться, что-то надо еще поискать, что-то надо еще подчитать. Знаете, когда вы находите то, что точно ваше, то, к чему вы предназначены, я думаю, у вас никогда не будет сомнений, и вы будете точно знать, что это ваше. И это даже не зависит от количества образований. Понимаете, вот я для себя прочитал Евгений ответ, я понимаю, что отвечая в отношении себя и в отношении Евгении, мы же получали огромную пользу от тех образований, которые мы получали мы стали более продуктивны, мы использовали, научились пользоваться литературой. То есть мы стали вообще другими людьми, поэтому Евгения не должна рассматривать это как некое упущение возможностей. Мы сегодня а -а -а. с вами говорим, у нас тема «Видьте возможности». Конечно, мы адресуем, как всегда, вас книги, и наша цель, чтобы вы читали книги Тойчей отсюда к великому счастью или как улучшить вашу жизнь навсегда. И здесь есть принципы успеха Тойчей. И пятый из пунктов – это ведь те возможности. Поэтому я думаю, что Евгения, ну, практически дух жизни толкает Евгению, чтобы она приблизилась к своему предназначению, чтобы она нашла то. И, знаете, если ты находишь то, то ты уже не сомневаешься. Главное – не жалеть о тех образованиях, которые уже получены. Мы стали другими людьми, и этот поиск... Ну да, придумал... у нас тоже патриобразование, да? Да, да. Нормально. Этот поиск, он в конечном итоге, если мы находим то, что наше, мы успокаиваемся, мы радуемся, мы исполняем с удовольствием предназначение, наслаждаемся от этого и перестаем колебаться, сомневаться. Ну и mm. я так всегда говорю, лучше попробовать... И где-то потом жилет, чем не пробовать, а время ушло, возможности ушли, и он, ну как же ж там, я это не попробовала. Ну, жилет, конечно, не надо, потому что мы получаем огромный опыт, мы становимся другими. Поэтому, Евгения, идите смело вперед. У нас очень много студентов, которые поступили в институты, сейчас обучаются на психологов. Это да, В аспирантуре очень много обучаются, причем на социологии, на психологии и так дальше. То есть я думаю, это правильный путь. Практически мы же с вами на земле проживаем, а земля это то время, когда надо учиться. Это школа для души, как сказала Джой. Мы должны учиться всему, что поспособствует нашему прогрессу. Mm -hmm. вот. И знаете, очень важно понимать, что и это тоже то еще сказали, что тот навык, которым мы не овладели, ну, например, не получили образование вашей дедушки, бабушки, были неграмотны, вот Недавно кто-то консультировался, говорил, что бабушка крестик ставила, и, конечно, комплексовала от этого. Вот, поэтому э, это, этим навыком не овладели, неспособностью читать, писать, или получить высшее образование, где тоже было, ну, может, какие-то помехи, война или какие-то другие обстоятельства. Поэтому хорошо бы это сделать, хорошо получить это образование. По крайней мере, те предки, которые страдали, что они неполноценны по поводу отсутствия какого-то образования, вот, получив через вас, да, это образование, вы их успокоите и дальше будете идти в то направление, которое вам надо. Mm -hmm. вот. Ну а если вы можете уже сразу это направление выйти, найти, почему нет? Да? То есть mm -hmm. сразу идите... Ну раз... я нисколько не жалею, что я там работала лет, сколько, с 80, или с, когда мы закончили, с 82, -го, 82 -го. да, до там, 2003 я работала инженером, потом директором. Вот это прекрасное время, и я рада этому образованию первому. Я рада образованию второму, потому что я уже хотя бы частично приблизилась. Да? Это, это есть и есть те возможности, которые открываются. А да. дальше, когда мы видим, мы прошли этот путь, для нас открываются новые возможности. Да. Ну, Если Андрей <связать> дальше, то на примере Евгении <связать> можно конкретно... Можно конкретно Применить э, к нашей теме. У нас сегодня тема ваша невидимая возможность. То есть э, можно говорить о том, что если, например, Евгения нашла свое предназначение, она активный участник, постоянный участник нашей mm -hmm. прямой эфиры, При том, это интересно. Это заблокированы его сообщения, да, и вопросы да. И, mm -hmm. и другие вещи, то э, Важно, что вовлеченность в ней есть, что ей это хочется, ей это нравится. Но генетически она унаследовала отказываться от того, что любит, от того, что ей нравится. И деньги, они выходят, или обстоятельства какие-то выходят на первое место. Поэтому вот здесь, в этом конкретном случае, я бы рекомендовал а, ей все-таки идти вперед и не как говорил, чемпион, не продавать, не продавать да. себя дешево. Да, и мне, мне всегда нравится, как объясняет супруги Точи, что рядом с нами ставят того человека практически как образец, каким мы должны быть или от чего мы должны избавиться. Вот, У -у -у. Практически Евгения описала пример, что все возле нее, они живут для себя. Таташенька, а можно вот я сделаю, задам вопрос, и мы будем продолжать? Давай. Вот, друзья, вот пока мы обсуждаем вот случай с Ответьте на вопрос, почему возможности невидимы? Вот э, Часто бывает, ну нет возможности, нет себя реализовать, нет возможности создать бизнес, нет возможности найти нормального мужчину или женщину ну, в браке. Вот, нет возможности там родить детей, нет возможности там еще каких-то вещей. Вот. Почему человек не видит возможности? Пожалуйста, господа, ответьте нам на этот вопрос. А мы пока продолжим проявить. Да, поэтому вот рядом с Евгением близкие, которые mm -hmm. думают о себе, да, о своих интересах. И, как пишет Евгения, практически цитируя нашу прошлую тему, это ее злило, раздражало. Почему это злило? Потому что она этого не делала, а должна была бы делать. Mm -hmm. вот, поэтому так возле нее есть люди, которые это делают и позволяют, mm -hmm. по сути, для нее это пример, что так надо делать, mm -hmm. чтобы быть счастливым, не подавлять свои интересы. Знаете, и для того, чтобы учиться, ну, неважно какой возраст, можно и в 40... А Великолепно, да, без Я хочу просто еще... Ответы. Нет, мы чуть позже прочитаем ответы Наташа. То есть, вот, Евгений, смотрите, вот здесь я подчеркнул одно слово. Вот, смотрите, такой большой листок, вот в полу -листка вопрос. Одно слово. Я просто научена не выбирать себя. То есть, вот именно важно понять, что мы обучены, мы научены. Мыслить так, ставить себя в ограничения, ставить себя какие-то рамки, мыслить так, как мыслили наши бабушки, дедушки, и оставаться, по сути, в этом русле только в современных условиях, когда вместо телеги есть какая-то машина или еще что-то. А ты какой вопрос задал? А почему эти возможности невидимы да, для конкретного ведь... человека? И вот да. здесь у нас есть уже целый ряд ответов. Вот. Татьяна Кушин, страх закрывает возможность, а Львов Панасенко, разум, закон. Нет права на лучшее, Оксана Ярошенко. Елена Леонидовна, добрый вечер. Угу, добрый. Да, всем добрый вечер, кто всем присоединяется. Всем добрый вечер, всем мы рады вас слышать, У -у -у. Видеть, У -у -у. Да, хорошо. Э, э, то есть, э, я думаю, Наталья, вот со мной согласишься, да, что вот именно почему человек не видит возможности, потому что он научен их не видеть. То есть научен он их не видеть в результате, то есть он либо не хочет видеть, либо не хочет видеть в рамках паттерна, он или в рамках ГИД. Он видит только в рамках ограничений генетических ограничений. То есть есть некие шоры, вот как у лошади, которая, чтобы она не сбилась с дороги, у -у -у. вот ты можешь идти только туда. И дорога в, туда в сторону, это опасно, там есть риски, там можно потерять деньги, там можно потерять какие-то возможности, там можно как-то продешевить, там как-то можно не попасть mm -hmm. в, в эту колею. Ну, то есть, практически, вот такой вопрос, он очень простой, потому что вы точно это знаете, да, mm -hmm. что э, родители ваши, дедушки, бабушки, считали невозможным для себя. Mm -hmm. Вот тут... Э, последствии этого есть два варианта вы считаете это для себя невозможным это первый вариант и если они очень сильно хотели но считали что это невозможно для них вы получили заряд под названием базовое внутреннее желание этого достичь вот поэтому если они например говорили невозможно жить в изобилии или невозможно заработать достаточное количество денег если это было уже 3-4 поколения они сильно хотели то вы сегодня на вершине их желания вы получаете вы давно заработали вы уже можете помогать родителям угу. как вы это видите вот. угу. а кто-то может это второй вариант первый ага. вариант кто-то остается в убеждении что невозможно получить больший доход. например человек говорит я же медик или я же учитель или я же там завишу я госслужащий вообще вариант честно нет. Это невозможно да, то есть вы же понимаете что вот у меня ставка и больше я не могу никак. вот угу. это ограниченное да, угу. ограничение где мамы папы дедушки бабушки сказали ну нет возможности нет. То есть они поверили в это, и вы наследник этой веры, что это нереально, вы будете быть в этом месте, даже образование вы будете получать такое, чтобы убедиться в той системе веры, чтобы пойти туда работать, где действительно будет ограничение. То есть ваш разум, или как Тович говорят, это зависит от вашего сознания, ваше сознание туда направит вас, где будут ограничения, где будет некая ставка, где будет там не хватать. А я вот помню, mm -hmm. всегда привожу этот пример, когда мы еще жили в Изюме, была такая преподаватель, учительница, кстати, учительница, mm -hmm. и она преподавала английский язык. К ней записаться, она ушла со школы, вот, потому что имела определенно другое сознание, потому что mm -hmm. в школе да, тогда и сейчас, я думаю, очень невысокие заработные платы, и большинство учителей так и скажут, но ну, это невозможно, нет возможности. Вот. А я помню эту учительницу тогда, к ней, чтобы записать, мы им хотели Сашу, Олю записать, надо было ждать целый год, что она кого-то выпустит, и на это место она брала, причем она говорила, так, я вас беру, я вас беру, и вот это, чтобы колебаний не было, чтобы как минимум год вы мне гарантируете, что ваш ребенок будет ходить, потому что если вы сейчас будет не будете, будет учиться. Мне не надо вот тут лентяев, а он будет учиться. Понимаете, она тогда была обеспеченным человеком. То есть вот вам пример того же учителя, например. У -у -у. Вот. Или разные, разные возможности. Да. Есть точно так же и медики, которые работают в государственном учреждении, получают очень скудную заработную плату, и, конечно, это печально, но те, кто унаследовал другой закон, где есть возможности, они работают в частных клиниках, получают очень большие зарплаты. Вот вам пример. То есть одна и та же специальность. Да. Вот, конечно, Геннадий говорит о честности и нечестности. Есть те, кто работает в каких-то государственных структурах, где, может, есть какие-то отмывания денег. Мы не будем сегодня говорить на эту тему. Но важно понимать, что возможности есть, и возможности... Э, важно использовать угу. эти честные возможности, чтобы не накапливать Друзья, вот чувство вины и другие нежелательные эмоции. Мы сегодня первой книге. Здесь есть, видите, Ты возможности. Страницу записал возможности. Да? Это страница 246. Да, страница 246. Угу. И там чемпион говорит изумительные вещи, то, по поводу чего ты говоришь. Mm -hmm. Сам факт того, что у вас есть что-то на продажу, говорит о том, что где-то есть покупатель. Mm -hmm. Не существует проблемы без решения, mm -hmm. потребности mm -hmm. без возможности ее удовлетворить. Mm -hmm. То есть mm -hmm. мы должны в разуме вот этот тумблер переключить. От того, где есть, не могу, не получится, не для нас это, в нашем роду таких не было и так далее. То есть речь идет о чем. Ну хорошо, вы не четвертое поколение биоиди, а второе, например. И вам надо включить в этот, сообщить себе этот заряд. Надо себе дать этот, чтобы дать себе этот заряд, важно ну, принять это знание. Должна сформироваться система веры, которая вас сдвинет. Которая позволит Это если вы верите вот то, что сказал чемпион Сам факт того, что у вас есть что-то на продажу Говорит о том, что где-то есть покупатель Не существует проблемы без решения И потребности без возможности ее удовлетворить вот. Да, есть... я думаю, вот в этом уроке это самое важное Я тоже для себя это выписала Потому что многие из вас Вы приходите на консультацию и говорите Ну не продается, я уже сделал столько всего там, Связал, пошил что-либо вы сделали, да, а оно не продается. Вот если вы будете держать эту фразу тойчи в себя в разуме, что если уже есть этот товар, то уже покупатели ждут, понятно, что надо устранить из разума вот это препятствие, что это невозможно, потому что вы же поверили. Возможно, это уже операция. лежит год-два-три, вы уже поверили в ложь, uh -huh. и это ложь генетическая. Так думали ваши родители, дедушки, бабушки, что это невозможно. Uh -huh. Невозможно получить хорошую оплату за свой труд. Если ваши бабушки ходили за одни ну, они, понятно, они работали там за мешок сахара или за какое-то зерно, которое давали, чтобы скотину прокормить. И вы, вы живете в этой системе, где uh -huh. есть, у вас есть, да, что дать, а как будто бы никому это не надо, это неправда. Точно так само, если у вас есть потребность, то абсолютно точно она должна удовлетвориться. Это, это вообще принцип. Вот, это да. важный момент, который возьмите, вот, знаете, как, как, как это сейчас, модно мантры, да, у -у -у. или как аффирмацию себе пишите, как, как хотите. Вот. У -у -у. И укрепляйтесь, перечитывая этот пункт номер 5 из 14 пунктов повышения сознания, что все, если оно лежит, вы уже представляете этого покупателя, которому вы продали эту шапочку или что там какое-то изделие вязанное или пошитое, да. то есть это надо это да. возможно. Итак, заряд он сформирован, либо BID, либо паттерном. Паттерн, если у вас автоматически есть высокий доход, например, или паттерн быть собственником бизнеса то есть это из поколения в поколение, которое повторяется, и этот заряд, это естественно это нормально и Отличие от идеал-метода от э, других традиционных, ну, например, создания бизнеса, мы говорим о том, что у нас новая наука, мы говорим о том, что именно используя силу подсознания, э, мы не опираемся, в первую очередь, не на ресурсы, которые есть, мы говорим о том, что ресурсы появятся в нужный момент, когда это будет необходимо. А вот именно что наша сила подсознания, она произведет и даст те возможности, которых, которые мы хотим получить. Вот. и э, ну, Я хочу привести вот свой пример. Вот до, до встречи с идеал-методом Тойча у меня была такая запись, э, мы люди бедные, вот, и в принципе, да, хорошо бы иметь там то, но э, вот сама система веры, она была такая усеченная. И я благодарен Борису и Татьяне Сориным, ну, Татьяна тогда была Сорина. Вот, за э, ту вот эту вот твердокаменную уверенность, что каждый человек если он уберет вот это ограничение своего разума он достигнет успеха угу. что-то так смешно, Наталья? нет, все нормально, нормально? Да. Вот. а говоря языком ментальной генетики мы говорим, что наше ДНК которая через РНК она производит окружающую среду то есть наши успехи они в первую очередь производятся нашим подсознанием угу. нашей уверенностью нашей силой, нашим зарядом ну и в этом наша природа человека, которая вообще отрицается как факт, вот именно что наша внутренняя заряженность, что вот именно для того, чтобы реализовать проект, часто говорят, мне нужен стартовый капитал, а мне нужны какие-то условия. А мы говорим о том, что достаточно иметь заряд. Достаточно быть этот заряд, поддерживать, быть постоянно в этом заряде, и возможности появятся. Или нас вопросы. Ну, я, знаете, вам рекомендую, и я так делаю, вот, открывайте эту книгу в любом месте, и вы точно найдете то, что вам надо на этот день. Мне очень нравится, как в этом в пятом пункте чемпион описывает, как же нам двигаться к желаемому. Например, я, ну, хочу пройти в свое время там, некую дистанцию, и чемпион очень красиво здесь пишет, говорит, например, вы хотите пройти 100 миль, ну, допустим, километров, но вы не знаете, как это сделать, вам кажется это невозможным, но вы же знаете, как пройти, например, 5 километров. Вот многие наши друзья сейчас поставили себе такую цель и проходят кто 5, кто там 10 километров в день, и это становится привычкой, то есть разум уже привык, что это возможно. Uh -huh. Я помню, прошлый раз, когда мы были в прошлом летом в Изюме, мы проходили тоже с сыном, дочерью и внуком по 10 километров там, через день. И мы говорили, ну слушай, ну десятка элементарно, То есть ты с утра uh -huh. вышел, десятка элементарно. Uh -huh. Но это не было элементарно там 5 лет назад. Потому что я думаю, 10 километров, ну реально это много. Вот. Точно так уже, если есть 10 разум привыкает, что 20 это возможно. Что нам пишет Елена? Елена пишет, ограничения мы придумываем сами, а потом с этим живем и верим. А когда ограничений нет, и жизнь кажется полна возможностей, хочется планировать на завтра, но жить сегодняшним Да. Ну, прекрасно. Я в чем-то согласна с Еленой, но все-таки ограничения мы не планируем, мы их унаследовали. У нас записаны ограничения, и мы вот начали говорить с Геннадием. Его родители, мои родители говорили, что невозможно быть богатым человеком, невозможно, так mm -hmm. говорили дедушки и бабушки. То есть я уже в соответствии с генетической записью на моей ДНК, я уже так и думала, что это невозможно. К счастью, было получено BID, и это невозможность, она стала, она, этот навык, да, этим навыком мы овладели. Кто-то говорит, невозможно родить детей, кто-то говорит, невозможно быть счастливым в браке. Так если мы посмотрим на наших дедушек, бабушек, мам и пап, так это ограничение же. Мы получ... Это невозможно, мы получили от них. Они сказали, невозможно быть счастливым в браке. Точно так невозможно исполнять предназначение, надо зарабатывать на хлеб насущных. И вот этих невозможно, очень важно, чтобы вы вот сейчас взяли ручку и написали свои невозможные. Вы поймете, что это не ваше невозможно, что это то, что у вас записано на ДНК, что это невозможно. Но я на старте сказала, разделите вот эти невозможно, то, что было для предков. И напишите, что для них было невозможно, а у вас получилось. Это же и есть действие вот этой силы, о котором говорят супруги Точи, базового внутреннего желания. Если они сильно хотели, они, mm -hmm. вы сегодня уже получили. Наши родители, они, например, моя мама и папа, и Геннадия мама и папа, для них было невозможно понять друг друга, для них было невозможно дружить с друг с другом, для них было невозможно танцевать в 60 лет с друг другом, для них это все было невозможно. Да. Но мы получили вот это желание, чтобы не прерывались те счастливые отношения, которые были на старте у них. Вот. А потом они куда-то девались, как и у нас они делись. Поэтому мы сказали, это они думали, что это невозможно. А мы не будем верить в эту ложь. Мы перепишем это ДНК, как это может незаносчиво звучать для тех, кто может слушать нас сегодня первый раз. Но можно переписать и можно новый ген запустить, да, угу. в, и чтобы под названием счастливый брат. Да. Я думаю, скоро его откроют, этот ген счастливое супружество. Многие говорят, вот что вы говорите, этого гена нету. Ну, уже ж открыт ген счастья, ген спортивности, ген лидерства, это уже все открыто. И много других генов открыты. Поэтому давайте не будем э, э, как, отрицать и говорить, да. что это невозможно. Угу. Да, скоро это будет все вот, вот, да, открыто. В вос воскресенье прошлое, у нас был горячий стул, да, открытая консультация, где мужчина, который всю жизнь проработал сначала а, учителя, ну, а потом государственных структурах, структурах. Ну, да. вот, он говорит, я хочу себя найти. И вот как это сделать. Он пришел с этим вопросом, ему подсказали конкретное направление, которое было ему интересно с позиции вот его интереса, и которое интересно и финансовом плане. То есть, надо сделать первый шаг, подойти поближе. Надо изучить, надо стать профессионалом в этом деле. И, например, если вы хотите создать какой-то бизнес в какой-то сфере, то хорошо бы пойти туда рядовым сотрудникам, изучить, понять, в чем суть дела, где, как это зарабатывается, в чем, какие приоритеты. Ну, ты то есть когда, говоришь тактике, когда, да? Мы, да, но мы когда подходим поближе, тогда открываются новые возможности, тогда мы можем видеть целую картину. Но я это зачем говорю? Важно не говорить, это невозможно, это трудно, это еще как-то. Второй момент, важно проанализировать свою жизнь, понять, где вы прерывали, где вы бросали, где вы... Да. И, и разобрать. И здесь необходима конкретная программа модификации своего разума, своего подсознания, которое играет определя... определяющую роль. Вот. И для этого разрабатывается специальная программа. Вот сегодня у меня был тоже тренинг, и конкретно в этом направлении была разработана индивидуальная программа, которая позволит человеку стать собственником бизнеса. Ну, кстати, вот Тойчи пишут, что вот эта программа индивидуальная по поводу раздвижения ограничений, она должна быть личностной и реалистичной. То есть это, почему реалистично? Потому что если вы привыкли жить там на тысячу долларов в месяц, например, или на пять тысяч гривен в месяц, или на 10, конечно, вы скажете, миллион долларов для меня это нереально невозможно. Поэтому надо взять то место, откуда вы сегодня, вы То есть принцип находитесь. Да. И этой То этой есть и для степени. себя сказать, как, в принципе, я говорила о ходьбе, точно так сказать, это же возможно, 5, у меня там, например, есть тысяч, это да. же возможно, десять, да. возможно. Ну а и второй пять. вопрос, каким я должен стать, каким у -у -у. я должен у -у -у. стать, чтобы, принципе, чтобы соответствовать это, у -у -у. Ну, тому направлению, в котором я двигаюсь. Что у нас пишут еще? Пока ничего. Друзья, пишите, что для ваших родителей казалось невозможным. Кому-то счастливый брак, кому-то вообще выйти замуж, кому-то родить, кому-то исполнить предназначение, кому-то получить образование. Вы, может, уже получили три да. образования, но идея невозможности может оставаться, как и Евгения написала. У нее два образования, но она не работает по специальности, то есть пока кажется невозможным найти ту любимую работу, которую она любит. Ну, Поэтому да. я, знаете, я вообще вам рекомендую вот это слово «невозможно» выбросить. Геннадий сказала о тактических моментах. А то, что говорят, на любое, что вам хочется, она сказать «это возможно». Я имею в виду на созидающие какие-то моменты. Угу. «Это возможно». Угу. Что, вы, может, пока не видите, как, но «это возможно». Знаете, почему важно не говорить, это невозможно, я не могу, я и так дальше? Потому что очень интересный принцип, говорят Тойчи, что все ваши «не могу», которые вы сказали, вот представьте, сколько раз в жизни вы говорили «не могу». Не могу там плавать, ездить на коньках. Не Что могу она высказывает раться, автоматически? Не могу, не могу там э, веселиться, не могу mm -hmm. получать удовольствие, не могу жениться, не могу купить, не могу поехать, не могу. Вот эти все «не могу» они складываются в одну кучу, на, причем накопительная система, да, языком mm -hmm. современным, да, они накапливаются, и... Э, Практически каждый следующий день у вас большая инерция в «не чем предыдущий. И особенно оно сработает тогда, когда вы очень-очень захотите то, что вам хочется, то, о чем писала Евгения. Поэтому не говорите «я не могу». Вот замените «я могу, на завтра», «я могу, но вечером», «я могу, но через год», «я могу». То есть это «могу». Угу. Угу. Вот. поэтому, знаете, Геннадий прав потому что не могу Вот мы уже ну, контролируем это и мы понимаем, что это неправда говорить, что я не могу мне очень понравилось вчера я вела тренинг с одной девушкой 14-летней мне очень понравился ее ответ в отношении одного из родственников она не сказала, что он не может ну, там в неком том аспекте, который я спрашивала, она сказала: Он не хочет. И это правильно. Именно мы можем не хотеть, у нас может быть недостаточная мотивация, но мы точно можем. Меня, вот я не знаю, что в этой книге меня все восхищает, но как Чемпион описывает и как он представляет вот эту драматическую разницу между тем, что мы считаем возможным, и между тем что считают возможными люди, которые считают возможными те, которые не знают невозможного или не могу. Он пишет об эскимосах и каннибалов, которые ходят на сломанных ногах. Вот я представляю, я помню, папа ему сломал ногу. Но и обычная процедура, надо еще ее забинтовать, гипси, надо быть да. в гипсе, надо полежал с этой ногой, как в том фильме «Бриллиантовая рука». Да, мы это видим, мы это знаем. Мы верим в это, в то, что видим, как правильно написала Елена, мы в это верим, это становится действительностью. А они не знают, что нельзя ходить на сломанных ногах. Ну Но вот они ходят и все, они, не знают, они, они не, не знают, что это невозможно. То есть и так дальше. Вот мне, я постоянно анализирую вот то, что нам преподносит массовое сознание. Больше всего меня удивляет, что надо сегодняшний тренд, что невозможно жить нормально и функционировать нормально нашему организму, если ты не пьешь 30 миллилитров воды на килограмм веса. То есть, по сути, если там в среднем, там, ну, в среднем да, 90 килограмм, да, то, то 2,7 надо пить литра воды. Я думаю, слушай, ну твой папа прожил почти 100 лет, но он никогда не пил 3 литра воды. То есть он пил чай компот, там, ну, первое, завтрак, обед, ужин, и, и мой папа. Компот. Тоже. И мой папа. То есть они были здоровые, они прожили долгую жизнь, по сути, они ничем не болели. Они не знали, что невозможно прожить здоровым, если ты не выпил не выдулил 3 литра воды. Каждый знаете, день. Каждый ката день, ката, да. То есть я не вижу, что это плохо, кто-то это принял и так дальше. Кому-то там надо это в убеждении, что это для здоровья, для чего-то еще. Но я думаю, наши родители, дедушки, бабушки, они не знали, жили до 100 лет, они этого не знали, они говорили, что да, то есть по потребности захотел, ну жара, ну выпил эту воду. А лучше пиво. Не, ну пиво можно, конечно. Но вот, вот это невозможно, оно часто навязывается именно массовым сознанием. Невозможно переварить пищу без таблетки. Ты пьешь таблетку для переваривания пищи. Да. Ну то есть, э, что да? Я просто думаю про свое. Ну, а, этом уже. Я, да. я хотел донести эту идею. Главное, для человека открывается возможность, когда его э, внутренний потенциал, то есть, когда он э, соответствует каким-то определенным критериям, где в первую очередь вот это открывается возможность, где он для него, он становится человеком неограниченной Вселенной, где он в нем это прошито, как матрица, вот главное, ну что, ну, ну нет такой задачи, которая, если я возьмусь, я все равно это сделаю. Пусть это будет маленькая задача, это возможно. это возможно. Но вот именно наше подсознание, оно предопределяет, оно свободно или оно, оно законсервировано, или оно покрыто вот этими ограничениями где просто вылезти из этого, но ну, это ж надо же надо вот так, а вот это так. И мы знаем массу примеров, когда молодые, талантливые люди, да, они сидят в этих ограничениях и мечтают, а практических шагов нет. И даже действий никаких нет, потому что они говорят, ну все равно это... Они не озвучивают даже это невозможно, но внутри вот это эта тюрьма. Ну, это есть глубокое генетическое убеждение, что это невозможно. Конечно. Быть здоровым, да. быть активным там в 50, 70, 80 лет, это же убеждение, то есть глядя на наших предков, мне вела эта передача «Орел и Решка», это прежняя ведущая, и вот она встретила человека, ему 65 лет, и она говорила, как, вы не больны, и у вас нету болезни, она говорит, да нет, я здоровый человек, я хожу, наслаждаюсь, радуюсь, как, не может быть, что вам 65 лет, и вы не больны. То есть вот же вам это тоже навязанное убеждение в невозможность быть здоровым сто лет. Но это возможно. И масса людей доказывают это без таблеток для переваривания пищи, без каких-то специальных там йогарских упражнений. Я не говорю, что это плохо. Я сама люблю где-то и поголодать, и я ем качественную пищу и больше сырую. Да? но важно убрать с разума вот это ограничение, что вот невозможно, если ты будешь по-другому. Ну, вот. ну покой же я разрушаю эти все твои разру... эти ограничения, люди, э, там, пищи какой-то, то, то, и то. Ну, хорошо, это уже, я думаю, да. что нам пора завершать, Наташа. Ты любишь задачи, так да? что я сижу, думаю, о чем это. Дорогие друзья, но я вам рекомендую, чтобы вы написали, какие же ограничения, что предки назвали «это невозможно». А зайдите на нашу страничку. И наоборот, увидите, где ваши предки продемонстрировали возможность, как мой папа. Да. Семеро братьев, там кто-то спился, кто-то, а он получил высшее образование, прорвался в те голодные годы, сделал это. Да. Да, Смотрите, да, а да. вот каждый успех на нашей страничке, мы же в честь 100 чемпиона, мы выкладываем на нашей страничке ваши успехи. Вы друг друга знаете, вот вы пишете, вы там ставите лайки, пишите комментарии, комментарии. каждый же успех это то, что было невозможно. Вот успехи Ирины Анаприенко, где был сахарный диабет с 16 лет до 47, колола 54 единицы, ну это же невозможно, все скажут, это же невозможно, а да. она жива, здорова, что счастлива, как она говорит, я уже на каблуках не могла ходить и там много что она не могла, сейчас ходит на каблуках, совершенно здорово, сахарного диабета, как и не бывало, вот, все скажут, что это невозможно почитайте на нашей страничке успехи и вы скажете да, это то, что люди называют что это невозможно да. ну, поэтому, друзья, надо да. переключить то, Да. Ну, <с все возможно ну все тогда мы на этом будем завершать пишите свои комментарии я с удовольствием вам буду отмечать и сделайте все, что невозможно поставьте себе цель, чтобы это было возможно для вас